всем привет с вами валентин сегодня подскажу вам как я делаю покупки на сайте AliExpress. то есть покупки получаются значительно дешевле чем у нас в украине вот но надо иметь терпение потому что если вы хотите бесплатную доставку то надо ждать до двух месяцев ну и собственно с чего начнем мы переходим на сайт aliExpress.com. Я вам оставлю ссылку под э, видеообзором. Вот. И надо для начала зарегистрироваться. Справа в углу вверху есть войти и регистрация. Выбираем регистрацию. Переходим. Э, надо указать адрес электронной почты. Ну, какой у вас есть. Указываем имя. Имя надо писать английскими буквами. Ну, к примеру, там напишем какой-то там Валера. Зевс. указываем пароль подтверждаем пароль то есть набираем его еще раз вводим с картинки символы и нажимаем создать профиль. Нам тут показывает, что поздравляем, вы успешно зарегистрировались. Ну и переходим на главную страницу. У нас уже есть свой собственный кабинет, в который мы зашли. Э, мои заказы, мои сообщения, куда будут приходить. Ну и попробуем теперь осуществить какую-то покупку. Значит Закажем что-то вот, из спорта, вот, выберем скейтборды, ролики, коньки. Значит, сразу выпали такие достаточно дорогие, вы не пугайтесь, надо забивать в поисковик. Вот красивые, к примеру. Так, так, так, так. О, обувь, обувь, кроссовки Adidas. Давайте их выберем выбираем кроссовки Adidas значит э, смотрим э, мы видим цену мы видим что у данного продавца смотрим с правой стороны вот э, название магазина чуть ниже рейтинг этого продавца там медальки это число сколько он э, совершил продаж И ниже 100% позитивные отзывы, то есть данному продавцу можно доверять значит он не обманывает значит он действительно продает то что указано на картинке еще чтобы убедиться что все в порядке мы опускаемся в самый низ и смотрим на отзывы и с разных стран ос осуществляли заказы все заказы были получены. Никаких претензий, я смотрю, тут нету. Поэтому все в порядке. Можем заказывать. А, так. У нас есть на выбор разные цвета: красный, синий, черно-желтые и черно-белые. Ну, к примеру, мне нравится больше черно-белые. Дальше у нас есть на выбор размеры 5, 6, 7, восемь 9. Это американские размеры, потому что здесь указано. ОС и здесь должна быть таблица, вот таблица как у них правильно подобрать размер значит смотрим ОС 10 это 41 европейский семерка и длина стопы, самый нижний ряд это длина стопы в миллиметрах, то есть нам надо взять поставить свою ногу на лист бумаги обвести ее и замерить Крайние точки снизу до сколько у нас получилось там например 255 миллиметров то значит у нас размер 10 us и мы выбираем там но ну, его нету ну к примеру выберем 9 что у нас там совпало с девяткой и мы выбираем 9 размер одну пару мы покупаем ну собственно нажимаем add to cart ну как там правильно оплатить значит товар наш попал в корзину и теперь нам надо кстати него важный момент здесь вверху есть возможность выбора страны и валюты я например сразу выставил себе в гривнах и сразу можно выбрать язык чтобы автоматически страница переводилась и вы сразу могли легко читать, что вы покупаете. Нормальное описание. как бы. То есть товар у нас в корзине. Вот у нас засветилась корзина. Что у нас там лежит одна позиция. Вот мы переходим в корзину, чтобы оплатить и завершить, собственно, заказ. Еще раз проверили, или все правильно. Черный цвет. Размер 9. Вот все в порядке, значит, бесплатная доставка через чину поста AirMail. Вы можете выбрать платную доставку, но я бы вам не советовал. Она будет стоить дороже, чем сама покупка. Просто придется подождать от 15 до 60 дней будет доставка, плюс 5 дней время обработки заказа. Это говорит о том, что сам продавец еще где-то около 5 дней будет грузить ваш товар. То есть по факту посылка может ехать 65 дней. Значит, если вас все устраивает, нажимаем «Купить все из этого продавца». Нажали. Мы перешли. Нам надо указать наши данные для посылки. Контактное имя. Я вписываю сразу английскими буквами, но так, чтобы... Человек, который не знает английского, мог как бы прочитать их по-русски. Ну, например, мы пишем там Валера Зевс, к примеру, с фамилией сразу, якобы. Это не мое настоящее имя, не моя фамилия. Там, выбираем Украина. Стрит — это улица. Это имеется в виду улица. Давайте напишем там улица Лумумбы, к примеру, вот. Как бы в принципе и почтальон сможет прочитать там 14 квартира к В этом, к примеру, э, квартира 19 э, Город. Пишем Киев. Штат. Пишем. Тоже напишем. Тоже Киев. Ну, Киевская область. Обязательно правильный, впишите ваш э, э, почтовый индекс. Телефон. Значит, можно указать домашний, мобильный. Я прям в эту строчку пишу свой мобильный 3, 8, там, дальше, 0,93, к примеру, там, там, там. Итак, ну, собственно, и здесь ниже, пожалуйста, подтвердите свой заказ. Еще раз ваш заказ. И внизу можно указать какие-то комментарии. Ну, там, если вы что-то хотите написать. Но пиш... сразу говорю, вам пишите на английском языке, чтобы поставщик мог, продавец точнее, прочитать. То есть я, например, в гугле переводчики пишу на русском, сразу перевяжу, перевожу на английский и сюда вставляю на английском языке. И... Нажимаем разместить заказ. Дальше мы попадаем в раздел оплаты. Выбираем там способ оплаты. Можно карточкой платить, прям не выходя из дома. Я так и делаю. Выбираю там карточка и вписываю там имя, фамилия, номер карты. Кстати, имя, фамилию надо вписывать так, как написано на карточке, английскими буквами. Номер карты, там, по-моему, 14-16 цифр. Дата, месяц дата, точнее месяц год, до которого карточка действительно Это находится сразу под номером карточки. И секретный код, это с обратной стороны карточки у вас есть три последних цифры, вы их сюда вписываете и нажимаете Pay My Order, ну, оплатить мой заказ. С вашей карточки списывается ровно та сумма, сколько стоит, у вас показывало в гривнах или в долларах, указано здесь на сайте. Значит, сейчас я отсюда выйду с этого аккаунта и зайду сразу же в свой действующий аккаунт. Так. загружается так теперь зайду под своим настоящим Вот, я зашел в свой кабинет, захожу в свои заказы. Что долго грузится? Попробуем еще раз. Мои заказы. О, есть. Вот, к примеру, ну там, я заказывал там, к примеру, вот набор инструментов. Значит, у вас появится, после того, как вы оплатили, такое вот окошко под этой позицией, где будет написано номер вашего заказа. Дальше будет написан статус. В данном случае у меня написано готовый, потому что продажа завершена. У вас же будет написано обратный отсчет по дням, часам и минутам, сколько остается до завершения заказа. Так как можно оспорить свой заказ. Ну, к примеру, вы оплату сделали, ждете посылку, а она не приехала. Ну, там, на почте, например, украли где-то кто-то что-то там. Или поставщик не отправил вам заказ ваш. То есть для этого у вас тут будет кнопочка ⁇ Открыть спор ⁇ и вы сможете, если, например, прошли сроки, там 65 дней, а вы не получили свой заказ, вы нажимаете «Открыть спор» и пишите, что там есть, можно выбирать, что вы не получили посылку, сроки закончились, как бы. Тогда служба AliExpress подключается и начинает проверять эту информацию. Если вы действительно не получили свою посылку, то продавец э, деньги не получает которые вы изначально платите, они изначально, когда вы их платите, они сразу не попадают продавцу. Они находятся там где-то в подвешенном состоянии, что пока вы не подтвердите заказ, что вы его получили, то продавец деньги не получит. Это очень, кстати, правильный момент. Вот. Поэтому, если же вы не получили, пишите там, вы не получили, вам возвращаются деньги, но если же вы получили и вы подтверждаете, что да, заказ получен, вы нажимаете кнопочку и все, значит продавец получает свои деньги. Вы потом можете оставить свой отзыв, положительный или негативный, все ли соответствовало тому, что в описании там или как на картинке. И вы носите там свою вещь, что вы там заказали, там пользуетесь. В принципе все. Как бы... На этом сама покупка завершена. То есть повторюсь в том, что надо иметь терпение. Не все готовы ждать там до двух месяцев. Это не значит, что у вас посылка приедет за неделю. Но у меня были случаи, когда посылка приезжала за три недели. Я был очень доволен. Это бесплатная посылка. Тем более там нигде можно не задерживала. Вот. Ну, на этом все. Удачных вам покупок. С вами был Валентин. И мой видеообзор. Подписывайтесь на мой канал, много еще чего полезного. Покажу, расскажу, может каждый почерпнет для себя что-то полезное на моем канале. Все, пока, пока.